У меня не стоит Твоя роза в стакане У тебя не течет Из-под крана вода Я б тебе засадил Всю аллею цветами Если б ты мне дала Тех цветов семена С праздником 8 марта дорогие наши женщины.